Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлагерь. Добро пожаловать в нашу колонию. Продолжаем нашу серию сравнений между разными частями готики. Но в этот раз речь пойдет немножко о другом. В этом ролике я покажу и расскажу, как выглядит колония после изгнания спящего. И, конечно же, сравню ее состояние до падения барьера. Но сначала пару слов о самом Сиквеле. Забавно, но многие даже не в курсе того, что для первой части Готики планировалось выпустить полноценное дополнение с названием Готика Сиквел, которое так и не было официально выпущено. Работа над проектом началась в мае 2001 года и была прекращена в конце октября того же года, а ее наработки были слиты в сеть в августе 2017 года, и теперь каждый может побегать в нее даже на русском языке. Сюжет сиквела начинается через несколько месяцев после событий первой части игры. Но сиквел – игра недоделанная, и большинство ее сюжета – это отрывки идей, которые так и не довели до конца. Например, в заставке можно увидеть ту же историю, с которой начинается вторая часть Готики. То есть после изгнания Спящего храм рушится, безымянного заваливает обломками, но его спасает Ксардас. Да, некоторые вещи, которые были в сиквеле, просто-напросто перекочевали во вторую часть игры – но сиквел — это переходное состояние событий до драконов и сразу после изгнания спящего, и поэтому здесь можно увидеть много интересных вещей. Например, людей, которые только начинают превращаться в одержимых, которые впоследствии во второй части игры станут ищущими. Но мы отвлеклись, вернемся обратно к сюжету. А сюжет снова вьется вокруг архидемона спящего, и тут опять же возвращаемся к больной теме. Некоторые готаманы до сих пор находятся в стадии отрицания того, что «Спящий» мог вернуться в мир готики. Сам сиквел напрямую это говорит. Из-за падения барьера ослабли магические структуры. И в мир готики хлынули демоны. Маги огня хотели это остановить, но в итоге обманув Безымянного, только открыли портал с измерениями с демонами. В конце игры у героя есть выбор – либо изгнать спящего, либо призвать его. И после этого состоится финальный бой. И на этом конец игры. Весь сюжет сделан отрывками, и пройти его не получится. Но сама суть сиквела, я думаю, понятна. Как же изменилась колония после изгнания спящего и падения барьера? Начнем мы со старого лагеря, и постепенно переместимся в другие локации. Само собой, больше всего пострадал старый лагерь. От ударов молнии здесь царит разруха. Разрушена область перед самим замком, часть местности затопила, а рабочие пытаются восстановить забор. Причем орки находятся только на подходе к замку, да и драконов здесь еще никто не видел, потому что во второй части игры внешнее кольцо было ими полностью разрушено, и рабочие еще не знают, что их труд напрасен. Рядом с рыночной площадью сделали специальный район для больных. После изгнания спящего некоторые стали сходить с ума, и эти люди страдают от неизвестной болезни, вызванной Архидемоном. Лекари пытаются заниматься их лечением, но внешне видно, что их тела гниют. Да и ведут они себя как обычные безумцы. В итоге со временем они полностью утратят связь с своим мозгом и превратятся в бездумные зомби. Также ощутимо разрушенная область обитания поросна Файмада. Рухнул навес, под которым жители старого лагеря чилили по вечерам. Но что касается персонажей, большинство бывших стражников покинуло колонию. Теперь ситуацию контролируют люди короля, поэтому на входе стоят обычные стражники, а руководство на себя принял наш друг Диего. Все это происходит под контролем разведчица короля Робара II по имени Тора, которая первая нас и встречает перед старым лагерем. Теперь переходим к замку. Внутренний двор почти не изменился, за исключением одного. Теперь все пространство занимают ополченцы, немного только изменилось правое крыло. В бывшей ратуше магов огня творится небольшой беспорядок. Теперь здесь живет Лестер, планы которого нарушил внезапно прибывший король и занявший горный форт, в котором так хотел жить Лестер. От него же можно узнать, что после ухода спящего некоторая его магия все же продолжает работать. Например, тот же Телекинез, да и во второй части игры такие вещи, как свиток сна все же имеются. В ратуше без изменений. Упало немножко картин, но в целом все на месте. С одним только моментом. Управляет теперь здесь Диего. Из письма, который нам дал Ксардас, узнаем, что демоны снова пытаются вернуть в мир спящего. И нам нужно подкачаться, потому что мы слабы и многое забыли. Со старым лагерем пока все. Посмотрим, что поменялось на болоте, где раньше располагалась секта сектантов. Проход к лагерю сектантов выглядит как обычно. И скорее всего здесь ничего не планировалось особо менять. Только во второй части готики от этой локации совсем отказались и поставили забор, приукрасив его красивой историей про полчища орков. В сиквеле, очевидно, планировалось полностью переработать эту локацию, начиная от площади и заканчивая храмом, потому что большинства текстур здесь просто не имеется. Вся площадь Болотного Братства теперь просто пустырь, и сохранились лишь только окрестности, где раньше собирали болотник. Кстати, анимация барьера здесь по-прежнему осталась, и от нее можно получить молнией. То же самое касается и нового лагеря. Местность, откуда раньше начинались рисовые поля, полностью отсутствует. И получается, что поработать успели только в основном над старым лагерем. Хотя, возможно, есть какие-то более актуальные версии игры. Потому что по описанию можно узнать, что в сиквеле появляется новая гильдия под названием «Охотники за демонами», которую возглавляет Лийгорн, и живут они как раз-таки в бывшем новом лагере. Один из таких охотников на демонов – это Малгар. Парень, который сражается на арене в старом лагере. Он не очень разговорчив и занимает второе место в рейтинге арены. Ночью он идет к стене рядом с северными воротами и наблюдает за происходящим на местности. Перемены коснулись и бывшего форта. Теперь здесь имеется забор и выставлено несколько колец охраны в виде паладинов. Пройти можно сюда только с торой, но не посмотреть, что есть внутри, я не могу». Форт полностью переоборудован и запущена даже кузница. Теперь здесь обитает наш друг Мильтон. На втором этаже находится сам король Рабар II и глава паладинов Лорд Хаген. На верхнем этаже есть дочка Рабара II, именуемая принцессой. Уходи! Тебе нельзя со мной разговаривать. В общем, Форт ожил и готовится к войне с орками. К сожалению, еще никто не знает про драконов. Перемены коснулись и разных монстров. Магия Спящего повлияла не только на людей, но и превратила падальщиков в демонических падальщиков. Из троллей получились демонические тролли, моделька которых перекочевала во вторую часть игры и получила название «Черные тролли». Появился волк-нежить, демонический варан, демонический снайпер и, собственно, сами будущие ищущие. «Ещё одна такая выходка, и ты труп. Да разве у такого неудачника может быть руда?» А именно уже обращенные участники бывшего болотного братства. Как вы заметили, поменялась внешность и самого безымянного героя. Теперь он носит подтяжки на штанах. Изменения коснулись и гильдии в игре. Теперь тут появились ополченцы, паладины, к которым в теории мог бы вступить безымянный герой. Как я уже говорил, есть охотники на демонов. То есть гильдия, которая появилась после ухода спящего для борьбы со вторжением. Также вернули вырезанную гильдию воров, которые не очень-то любят в старом лагере, но Диего закрывает на это глаза, потому что считает, что каждый человек важен, когда орки атакуют. В целом, несмотря на новую угрозу, люди Рудниковой долины больше всего готовятся именно к вторжению орков, потому что барьер пал и ничто не мешает им захватить важные рудники. К войне готовятся не только в бывшем форте, но и в самом старом лагере появились новые ремесленники, которые изготавливают броню для ополченцев. Появились некоторые новые анимации. Например, при открытии тайников дают целую кучу опыта со звуковыми эффектами. Кстати, в одном из таких тайников я нашел амулет, принадлежавший бывшему сектанту. Прорисован он не полностью, но в оригинале таких я даже не помню. На этом с переменами все, потому что сиквел игра недоделанная. Ну и как обычно, с вас полторы тысячи лайков, и я сразу начинаю делать следующий ролик по готике. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и ВКонтакте, ссылки в описании.